И снова всех приветствую! С вами канал Мастер ПРО! Сегодня мы поговорим о такой проблеме извечной, я не знаю, у каждой машины это бендикс. Для тех, кто в машинах особо не разбирается, особо не шарит, то бендикс это втягивающий, втягивающий элемент стартера. То есть, если вдруг каким-то чудесным образом у вас втягивающий начинает хреново страдать, бендикс у вас не отстреливает и у вас не может провернуть мотор стартер так вот с чем мы сталкиваемся? что делать? сразу бежать менять втягивающие на 4А моторе от и карина, корона, колдина, блин там везде где эти моторы стоят что делать? менять? не менять эти втягивающие? что конкретно я случилось у меня? что случилось? Так, у меня случилось то что когда э, кто не видел мои прошлые ролики это в прошлом у меня получилось так что э, патрубок начал э, трескаться ну лопаться начал и весь э, засрался грубо говоря ну, это мягко выражаясь то есть получается у меня все время подтекал антифриз и все время э, антиферист, те кто знает постоянно потекает на стартер то есть стартер постоянно все время омывался этим гребаным антифризом который постоянно потекал из -за этого патрубка и случилось то что грубо говоря конечно в какие-то чудесные места запала эта жидкость что конкретно сделал я я разобрал полностью стартер ну как полностью то есть разобрал втягивающую то есть основная беда это втягивающая она до конца не втягивала в себя ну, до конца не втягивалась и получается у меня что она, грубо говоря, тот антифриз, который от температуры попал туда, он превратился просто-напросто в пластилин. Те, кто не понимают да, антифриз усыхает и те присадки, добавки, которые там существуют ну, случилось так, что они превратились в пластилин, такая в паста Гоя. И получилось, что мне пришлось его Снять, разобрать, полностью промыть. Промывал я его жидкостью для промывки тормозных суппортов от компании Renkai, кто не знает. Промыл все. Хорошая жидкость, все очистилось, все промылось. Но проблема случилась в том, что началась образовывать морозы стукнули. И началась образовываться налить. Посмотрим вот наглядно. Сейчас он уже более менее оттаял. Но каждый раз вот да вот, э, после работы у мотора, я вот его промыл, думал оставить его сухой, и что я вижу, видим, да, вот такая наледь у меня начала образовываться постоянно. Проблема в том, что сам стартер, проблем это в принципе нету, то есть проблемы нету в том плане, что ну стартер и стартер, что втягивает и втягивает, но когда налет вот это образуется, тут получается здесь вообще просто говоря льдинка, льдина, и это налет не дает этому вот до конца втягивающему вообще срабатывать, так как это здесь нету смазки, видим, да, все задротая, поближе. И от того, что смазки нету, она все время дерет, то есть и уже и коррозия, видим, да, она уже втягивающая не в идеальном состоянии Так, может вытереть так. То есть видим, да, она уже не такая И она, если честно, я вот ее провожу она еще до сих пор как бы липкая То есть грубо говоря втягивающую это не разборная То есть ее разобрать нереально не невозможно Потому что здесь вот она завальцована То есть в старых образцах еще можно было разобрать, а в новых образцах это добро невозможно. То есть я ее в прошлый раз всю полностью промыл, почистил и думал, что это все обойдется, но не обойдется. Я вот чувствую, что она как бы вот липковатая все равно, жидкость, которая туда попала, мне эту проблему падла задала. Вот так вот Здесь она все я промывал, полностью все почистил, стартер был. Для тех, кто не понимает, вот видите, весь чистенький, потому что я его весь там промывал, все вычищал. То есть, по возможности, что мог. Даже здесь вот стоит такая вот, можно сказать, резинка уплотнительная, лабиринтная, можно так ее назвать. Она получается вот таким образом, как будто бы закрывает, зачищает, закрывает от грязи. Но даже если она защитит, она защитит не от крупной, о, не, от, не от такой грязи. А вот жидкость как бы попала туда все равно. То есть от пыли может быть, и то слабо Ты меня понял! Ну что, буду делать? Я буду советую в таких случаях обязательно смазывать втягивающую. Смазывать ее не литолом, не солидолом и никакими там супер средствами я не знаю какими там вы придумываете самое самое простое нужна туда смазка жидкого вида то есть это высокотемпературная силиконовая смазка почему высокотемпературная дело в том что мотор у нас довольно таки нагревается прилично в некоторых местах градусов ну, не меньше 300 надо достигать поэтому Имейте в виду, то есть если вы будете использовать эту силиконовую смазку, стартер в этот момент будет нагреваться не меньше. Поэтому в любом случае имейте в виду. Если вдруг вы, имеете, вы будете брызгать, используйте высокотемпературную э, смазку, я в своем случае буду использовать спрей. Я попро попробую попрызгать, попрызгать спреем, чтобы втягивающе срабатывало легче, чем оно делается сейчас. Сейчас я все протру, высушу, обрызю смазки, посмотрим, как будет работать. Так, вот такая вот у меня высокотемпературная смазка. То есть не буду показывать никаких брендов, потому что чтобы не было. Она идет силиконовая смазка, высокотемпературная. Вот кому интересно, да, высокотемпературная для обработки металлических э, пересформ с температурой, поверхности до 300 градусов в производстве полимерных изделий, химических. Ну, в принципе. Самое главное, это мне вот эта температура 300+. Это температура тут для смазывания даже деталей, из-за механизма дверных замков, там и петель, и резиновых молдингов, ремни ремней. То есть, можно все подряд использовать. Жидкость силиконовая, вот, 15-30%. Так, ну все, я закончил. Маленько забрызнул сюда, побрызгал. И маленько на саму втягивающую. То есть, вот оно, видим, да, все залито. Сразу хочу сказать, много смазки наливать не надо. То есть вот это вот сейчас, вот, например, да, я сам шомпол смазал. Все, что нужно, попало внутрь. И вот это все лишнее, это придется удалять. Чтобы вот это добро не здесь, грубо говоря, не комковалось. По сути, в чем плюс этой смазки, так это в том, что она жидкая. Она даже не замерзает. То есть, Чтобы вы понимали, она все время в таком состоянии. То есть это... Она будет более-менее, она, она пластичная, то есть за счет нее поршню намного легче гулять. То есть вы думаете, что излишки вот эти все лучше снять, то есть ничего, пускай она будет смазанная, но не залитая. То есть не нужно сюда бухать солидоном, чтобы много было. Немножко побрызгали, лишнее сняли. Сейчас сниму и покажу. Так. Ну вот уже лишнее снял, убрал, то есть... Вот смотрим, да, тут совсем чуть-чуть, грубо говоря, чтобы просто для смазочки, не сильно. Сейчас я все соберу и пойду обратно на машину вставить. Что нам это дает? Для чего, по сути, эту втягивающую необходимо смазать? Еще раз повторяю, для тех, кто в танке. Эта смазка дает вам возможность спокойного хода этой втягивающей, для того, чтобы она не задевала за стенки не залипала за стенки то есть это единственное что вам в принципе поможет и еще одна такая такой плюс то что налить любая налить какая бы она там не образовывалась она не будет мешать ходу этой втягивающей и это вообще не то что там теоретически это по факту должно сработать потому что я пробовал это раньше на другой машине я разбирал там она устроена при... совсем конечно по-другому не так как это но если конечно у вас на втягивающей действительно там большая коррозия именно на самой на самой вот этой не которая бегает имейте в виду что это хрен вам поможет также кстати не забудьте побрызгать силиконовой смазки сам бендикс так как он спокойно должен играть, отыгрывать и если в каких-то случаях он просто может не отстреливаться назад, как он должен это делать, это тоже вы имейте виду. то есть сам бендикс, чтобы вы понимали, вот он бендикс, вот он и он должен ходить легко, то есть по этому, сюда тоже рекомендую по на это место, да, чтобы бендикс легко гулял, на сам штифт э, забрызгать смазочки, чтобы легко она гуляла между собой туда-сюда. Сейчас закончу и покажу. Так, для того, чтобы вам было проще понять, как должен работать, в принципе, бендикс. Вот сейчас я забрызгал смазку. Так, ну и посмотрим, как он должен работать. Он должен легко гулять, то есть вообще без напряга. Вот. Так, давай, давай. Вот он. Он должен очень легко срабатывать. То есть, если он как по каким-то чудесным образом у вас еле-еле вот этот бендикс бегает, имейте в виду, что тут требуется либо промыть, либо смазать. Тут в любом случае требуется смазка. Он должен гулять довольно-таки очень легко. Иначе у вас будет постоянная проблема вот с этой бедой. Вот я силиконом смазал, все и разработал его, буквально разработал. Поднял, опустил, поднял, опустил. То есть туда на стеночки пришлось побрызгать. Ну что, говорю, стартер старый, видим, там уже все, выработка и все дела там уже все. Сейчас дополнительно еще пролью это место, чтобы уже наверняка, потому что здесь смазки можно в принципе не жалеть. Ее здесь можно и побольше залить, она все равно попадет туда, куда надо. И будет все четко гулять. Так, еще раз показываю. Гуляет он очень легко должен, вообще свободно, отстреливаться должен, то есть у без напряга. Вот видим, да, под своим весом он буквально падает, вот, в легкую. Если он там не падает, в этом плане имейте в виду, что стартер нужно, чтобы вот так вот огулял, в легкую. И силиконовая смазка не даст ему каким-то чудесным образом там что-то задубить или еще что-то, даже на морозе. Так, ну в принципе я на этом сейчас закончу, но напоследок я сейчас еще покажу, как ее в принципе правильно разбирать, втягивающие. Для тех, кто действительно еще ни разу ее не разбирал, и на всякий случай перестрахуемся. Покажу, как ее правильно снимать. Так, смотрим наглядно. Здесь вот открутили пару гаечек, и здесь вот, вот ее буквально натягиваем. Одной рукой неудобно показывать. Натягиваем, чуть-чуть вверх поднимаем и вытаскиваем. Тут смотрим внимательно, тут идет коромысло вот такой, да, получается. И оно только в отстрелянном положении вы ее можете э, поднять. Как же ее закинуть? Вот так же вот петелькой одеваете ее. Туда прям на это все, она вот зацепилась. И спокойно заправляете назад. Шлеп. Ну на этом я, в принципе, закончу. Кому ролик был? А, реально полезный. Надеюсь, кому-то он полезно, потому что я... Видосы тоже открываешь, и люди там, блин, всякую фигню городит бывает, что... Ну тут я все вкратце, все по теме, говорят, много воды. Ну, как людям отвечают, говорят, вода не пиво, много не выпьешь. Поэтому, надеюсь, ролик был полезен. Поставь обязательно класс, подпишись на канал, обязательно подпишись. Также э, подписывайтесь на все мои соцсети, это Инстаграм, Телеграм, э, ВКонтакте, Инстаграм, конечно, скоро, наверное, вообще в России закроют, но ВКонтакте э, и Яндекс.Зен, там же тоже параллельно у меня выходят ролики, бывают даже те, скидываю, даже те, которые, в принципе, у меня на Ютубе нет, поэтому это имейте это в виду. Подписывайтесь на все каналы, этим вы поддерживаете мой канал на YouTube, на Яндекс.Зене обязательно. И также сразу скажу, число моих подписчиков приближается к 1000, на каждом, на каждом, на каждой тысячу подписчиков я буду разыгрывать призы. То есть, что это значит? То есть, сейчас у меня закуплены три пары наушников для людей, которые хотят получить подарки. 750 подписчиков у меня сейчас на данный момент. Как только будет 1000, я сразу буду разыгрывать призы. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал. Также оставляйте хэштеги там «Хочу наушники я запишу». И как только 1000 подписчиков подберемся, я буду разыгрывать подарки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро будет Новый год. Сегодня на дворе уже 20 декабря. Всех с наступающим.